С вами Маки Чародей, Антон Чалей. Игра Pokemon Go в России набирает просто дикую популярность, при том, что она официально не вышла в этих странах. И как тогда ее скачать? Можно сделать? Это неофициально, вне закона. Скачать установочный файл Pokemon Go с любого игрового популярного сайта. Если вкратце о сюжете игры, ты ходишь по улице с включенной камерой и ищешь покемонов. А потом сражаешься за обладание покегимов. Со стороны выглядит это довольно странно. Но сегодня о том, что люди думают о этой игре. Для этого мы взяли самое популярное видео на русском ютубе о покемонах. Сейчас оно насчитывает больше 2,5 миллионов просмотров. И выбрали самые эпичные комментарии под этим видео. Первый комментарий. Мне одному кажется, что все это дичь. В последнее время как-то стало очень много дичи вокруг. Вы не заметили? Может быть и сейчас дичь где-то рядом. Второй коммент. Как игра называется? Видео уже написано прямо в названии Pokemon Go. Ну тупые. Третий коммент. Хей, дауны, гу ко мне на канал. Минутка очень дерзкая реклама. Прикиньте где-нибудь с визном. Даун, тебе мобильный не нужен? Четвертый комментарий. Срочно к доктору, срочно! Знаете, доктор, я не смог словить Пикачу. Ты дурак, что ли, на лечение его психушку? Пятый комментарий. Петиция по поводу Олимпийских игр. Что это тут вообще делает? Покемонов хотят сделать олимпийским видом спорта, что ли? Прикиньте, большой стадион, 100 человек бегает с мобильниками и ловят покемонов. Вот это, я понимаю, зрелищно будет. Шестой комментарий. Больше покемонов. Еще больше покемонов. Еще больше покемонов. Вот, теперь четенько. Седьмой комментарий. Ивангай, ты крутой покемон? Это что за покемон? Это Ивангай. Восьмой комментарий. Лови покемонов и не заметишь, как жизнь кончится. Посади лучше дерево, оно живое и, пожалуй, мудрее многих людей, к сожалению. Дерево, мне сказали, что ты самая мудрая на свете. Да, ты прав. В чем смысл жизни? Ловить покемонов надо. Девятый комментарий. Блин, эти покемоны везде. Ну не знаю, вроде никого не видел. Десятый комментарий. А вы вкуриваете, что идет покемона мания. Это все таблетки и марихуаны, парень. Одиннадцатый комментарий. Моя бабушка увидела на улице мужика 30 лет, который орал, «Покемоны, вы где?» И бабушка сказала, «Сумасшедший!» «Все на них помешаны, и я тоже». Без комментариев. Двенадцатый комментарий. В Америке из-за этой игры много людей сбивают машины. Что если эту игру создали масоны, чтобы уничтожить человечество? Нас спалили, ребята. Тринадцатый комментарий. Я, наверное, такой отставший от жизни человек, что даже не знаю, кто такие покемоны. Вот это поворот! Такие люди вообще существуют? Четырнадцатый комментарий. Я споймал покемона, Ну всем пофиг. Всем пофиг, отвечаю сам себе. Чувак, мне не пофиг, я верю в тебя. Я верю, что ты станешь великим тренером покемонов. Пятнадцатый комментарий. Идем ловить натуралов. В каком смысле? Во-во, полегче, парень. Шестнадцатый комментарий.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 день также если вам понравилось это видео можете поставить свой лайк написать какой-нибудь прикольный комментарий самый интересный из них попадают сюда всем пока!